Для отображения отра... обработок переходим в соответствующую панель обработки. Задаем необходимые критерии. Это имя участка и даты, в которых велись обработки. В данном случае по участку э, поля 1А велись обработки со 2 по 10 октября. После этого достаточно нажать на кнопку «Показать» и система отобразит соответствующие обработки. Это была вспашка, поэтому она отрисована соответствующим цветом. Цвет задан в настройке вида обработки. Как видите, он черный. И здесь, соответственно, отображается вид обработки. Следует заметить, что при наведении курсора мыши на точке обработки э, во всплывающем окне, выдаются параметры каждой точки обработки. И как видим, э, их довольно много. Это параметры сканшины объекта, плюс э, датчики, которые установлены на самом тракторе. Тут есть и идентификация прицепа, и водитель. Для того, чтобы отобразить следующую обработку, надо очистить текущую. Изменить критерии показа. Давайте посмотрим на участок поля 4Б 2 октября. Там была культивация. И опять же через кнопку «Показать» отобразим соответствующую обработку. Культивация отрисовывается серым, серой заливкой. И как видим при наведении курсора мыши, также во всплывающем окне, показаны все параметры, переданные объектом в этой точке во время обработки.